Куда мне положить я не знаю как мне нужно 250 долларов у тебя они в принципе есть 200... не надо отдать. вот мне собережение, я хочу содержение дать 200 давай с этого начнем что у тебя есть 750 значит так мы 750 дай мне 750 мам. давай там. и еще по 100 мне дай сколько это у тебя 500 там? 500 ну вот смотри 700 и вот 50 ну вот. Так давай 750. Я, я отдаю 250 тебе на ю. Ну, да. Ты отдаешь 250. А димой